Сейчас меня поймут все те, кто был отшельником в семье. Все те, кто чувствовал всей кожей боль, равнодушие и холод, а близких, что чужих роднее. Запелены заботы, дружбу в глазах читали, что вы мусор. А помните, как тщетно хотели быть в семье в кем-то? и слышали в ответ, как можно неблагодатной быть занозной, ведь у тебя характер сложный. Был случай, на больничной койке, лежала тихо я с ребенком, и вдруг услышала я виск, безумный и ужасный крик. Спросив у санитарки, в чем же дело, я от шока окаменела. То был ребенок и кричала совсем не от страданий, от непривычного купания, да, от купания, как зверек. Он вырывался, убил всех с ног. Мама его зависимой была, рюмки не отрывала от рта, а у мальца была обожжена половина лица. Это она прокинула чайник, просто так, не специально. И вот в один прекрасный день его забрали, а у мамы день как день. Но протрезвев, она пришла забрать в больницу взрослого мальца. Он бросился к ее ногам и заревел. «Мама родная, пойдем домой скорей!» «Так что же, люди! Что вы за люди, что так детей своих вы судите?» «Родители, братьев, сестер, как будто выражали желанию на наперекор» родных и близких не выбирают марку и бренд не подбирают если успешен ты мой милый а если пал в толпе то жить с тобой противно ведь только тот будет един кто примет жизнь ошибки мир в котором крутится твой предок потомок да будь он даже вам соседом неважно суть одна а помнись встань лицом к ребенку к отцу или матери, поскольку не ценим мы тех дней, когда любовь родного человека мы теряем навсегда. Каким бы ни был он, убогим, косым, кривым и кособоким, бандитом, куртизанкой, молодцом, ведь вы должны любить его просто за то, что в жизни ваши есть следы его».